Тормозы. Короче, окей, я тебя вот если что, буду ловить, братути. До свидания. Разве. <связывается> <связывается> <связывается> а, ну я, короче, надо <связывается> Лови меня, братан! Лови меня, братан! <связывается> <связывается> я уже все. Прутья, прутья, но ну, маную. Ма. Ребят, всем привет! С вами как всегда Сергей Егора, а это скилл в GTA Online. No. И тут мы можем разделиться. <смех> Только нам... куда? Или мы здесь не можем разделиться? По-моему, не можем. Почему? А потому что я смотрю, что Чек правее, поэтому я решил по правой поехать. Воу! Заборчик синий, нормально. Там прикольненький элементик такой стрёмненький. Стр... Стр... Стр... Стр... Пугающий. А ты чё прямо поехал? Да я посмотрел вообще ничего Так, да блин. Ему, <с maybe> не. Ну тут все равно, тут, короче, фигня такая забавная, которая, блин, прижимает и синие заборчики. Я проехал. Теперь трубень. А, труба с ветряками нормально. На этой би. Ну, бывает, тем, тем не бывает. О, короче, спиралька забавная. Эть. Ладно, там стыки более-менее ровные. Ну, неровные, конечно. Вот. Я, короче, приехал, но, видимо, я куда не туда приехал. А может уж, да? А не, вон тут дорога вниз идет. Окей, сейчас чекнем. ты, главное чтоб троллирующих мустеров не было так норм. А, все я вижу чак ну а зачем мне проезжать всю короче на да? правильно если можно сделать вот так вот я, я короче я ждал чай этот ты, это, ты на ну, полево едешь да. Ну, короче, смотри, держу в курсе по левой. Да я знаю, там Пруть. Курсе. А, ну я вижу, ты тут вот уже поломал пару этих. Я там уже до самой синей доезжал, я на синей вылетал. А. А, ну я вижу там стопперы. Их там типа надо поверху проезжать. Блин, а отсюда они у меня не прогружаются. Только там можно слететь. О! Изи! Я думал, все упадешь. Я тоже думал, В итоге не упал. Все потом. сюда. Я там один человек уже взял. И Теперь вот Янтод. Ну давай, бери. А все упал? Да я на скорости ехал. На бустерах. Они тебя оттолкнули? Я падаю, красиво там или гарантий. Да. А я не знаю, меня сюда не видно. Это не видимо. Я просто нормально. Нормально. теперь мне кажется, тут надо будет прямо ехать. Или куда? А, нет, еще не прямо нет надо короче а, -а, -а я понял братан Что? короче сначала надо было по левой ехать а теперь надо по правой Да. Да. я типа не знаю слайд не слайд хочу хз как назвать ну типа они все равно в одно место ведут он там короче на платформе после вот этой фигни. ой Старанился. Ну давай-давай-давай-давай-давай поехали-поехали поехали хали галин, пара труппера слышь по правой стороне М -м, без газа вообще тебя типа, поворачивал там это, это там билборд это он ж не сплошной там про при... что сейчас вообще говорит ну, в смысле как я заехал спокойно заехал я тебе про то, что э, ты с правой стороны заехал туда, куда нужно было слева заехать. Ты как туда проехал? Ну как, ну взял и проехал. Как тут к тут проехал. там тарелка и потом идет дорога после тарелки как раз на ту платформу, где чекпоинт был. Да. Нет, а обратно там это не работает. В обратку там не заехать. Думаю. Да, там перекрыто. Там типа такой выпрыг на нее на тарелку, стоит. Рампулька. Короче, буду тебя опять ждать на тарелке. Серега. Ты понял, про что я? Да, так также делал. Да к это? Блин. Ой. Я пытаюсь понять. Ты сейчас типа в левую сторону едешь или как? Так, ты по левой, говорю, не заедешь. А, или там... А, выпрыгнуть типа с этой на эту? Ой, я сейчас застрял. А, нифига, вот реально можно перепрыгнуть. Нормально. Ну да, на дорогу спокойно запрыгнул. Тарелочки. Тормозы. Короче, окей, я тебя вот если что буду ловить. В смысле ты меня ждешь внизу, если... Я все еще первый, как от бы. На какой ты нахер, А треспавнить, потому что там еще куча чеков, если честно. Ну я знаю. Я. На платформе, я-то думал, на самой верхней. А, не, я на нижней. О я-то а -а -а -а. Братути. До свидания. Бррр. Сейчас вот прямо походу нужно будет ехать Ага, Э, -э блин, глайд на стоперах, сочная фигня Теперь да Короче, я всю гонку прошел по правой половине И нефиг налево ездить как, нужно слева, эту справа. И просто ну, полево я чисто для этого, для интереса съездил разок и хватит. Что вы от меня хотели? А нервами. А, блин, тут, кстати, бустеры какие-то странные. Там, конечно, можно жопой проехать, но зачем? Э, нафиг тормозишь. Разве? Блин, я по твоему пакету перелетел далеко. У меня почти получилось. Ч, тебя знак поймал? Нет, там жопа просто не допрыгнул. А, да? А, блин, тут на одной скорости, да. Давай, шоу, быстрее там. Тебе не хватит скорости, по-моему. Не хватит? А, хватило? Ой. Да. А чё это, я тогда отреспавнился? Как дурак. А, ну я, короче, на одной... Лови меня, братан! Лови меня, братан! Ты где? Я уже всё. Вс. Так, сейчас. Бринк. Ну ты просто как раз-таки тут проезжал по дальней стороне. И я туда летел. Ну погналы сори да блин я в торец Да я опять в торец садился блин значит. а что ты за человек Я? ну я два раза в торец садился думал ну ща поеду и ты короче отреспавнивался и прям передо мной такой жунь <связывая> а, с прутьями? <связывая> <связывая> Все, как я люблю? Они ты поехал по ним? Нет. <связывая> Она у меня отпрыгнула от них. Прутья, прутья, ну ма ну Да, б. <связывая> <Нам связывая> <поверху, связывая> о, о, о, о, о, о, о нормас. Все, засеялся. <связывая> а я уже чек взял. А, ты а финиш там, чё, как? На земле, не на земле? <с...> а, <с...> на, на большой платформе. <с>... Поняли. Меня, короче, что то вообще завернуло. Дрифти начало, а я выпрямился. Так, меня заворачивает. Меня там вот три раза эти крутики проехал. Три раза. Нет, круто. <с>... Я упаду на эту, чтобы не взять. Ну да, получится. А, так мне сюда же откуда мы стартуем. Ой, брынг. Нормалды. <с>... <с>... Нет. Я тут, жду тебя. Серега финишируй. Да, я понял. А, нет, я не возьму. Опа! Сначала показалось, что я прям на Ну, я видел. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Колокольчики бахайте. Вот Всем удачи, всем пока. Ну,